Ну, Ребята, всем привет! Так, сегодня давай. я Беги. вам покажу видео со своей тренировки, Но сначала подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. Что начнем? <смех> да, пошли еще. Вот там и <смех> <Мне> Свет говорит. <смех> а, <Я жала. смех> Какая голубая кижада. Сейчас. Так, подожди, я внук. подожди, я внук. Сейчас мы уже почти подходим к лидеру. Стоп. отсюда побегать. я просто забыла. Пойдем все равно. Мы за кофтой пойдем сейчас. Ребята, если вам понравилось, то есть подписывайтесь на мой канал и подписывайтесь на